Дорадо на гриле – вкуснейшая рыбка, популярная в средиземноморском регионе. Если правильно приготовить дорада, по вкусу она ничем не уступит красной рыбе. Дорада или морской окунь, – это очень вкусная рыбка, которую лучше всего готовят в итальянских южных приморских регионах, в Ливорно, Бари, на Сицилии. Мне посчастливилось однажды попробовать дорада на гриле в очень милом домашнем ресторане в городе Ливорно, Скажу вам честно, никогда бы не поверил, что рыба может быть такой вкусной, разумеется. Сразу же на своем ломаном итальянском выпросила у шефа рецепт, что-то поняла хорошо, что-то пришлось домысливать. Но когда приготовила сама, получилось почти так же, как у маэстро. Делюсь рецептом приготовления Дорадо, по такому же принципу можно запекать не только филе, но и рыбку целиком. Только не забудьте прочистить рыбу от внутренности изнутри, увеличить во маринада и натереть им тушку внутри. Я часто экспериментирую со специями для маринада, и вам советую. им вида и я предложу записать список ингредиентов. Разогрейте гриль. Филе рыбы промойте и обязательно обсушите бумажным полотенцем. В небольшой емкости смешайте лимонный сок, оливковое масло и соль с перцем. Если хотите, можно для аромата добавить любых трав. Теперь филе рыбы можно нарезать небольшими кусочками или оставить целым. Натрите рыбу получившейся заправкой из масла и лимона. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обжаривайте рыбу на гриле от 5 до 10 минут с каждой стороны. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится. Дорада одна штука, филе, лимон 0,5 штуки, сок, оливковое масло 50 миллилитров примерно, соль по вкусу, черный перец по вкусу или смесь перцев, количество порций 2-3. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните еще увидимся.